Это канал тех минимум, и сейчас мы настроим этот шаблон для своих целей. Для начала создадим папку в панели Project и поместим в нее наши фото и видео. Следующий шаг. Открываем папку для размещения фото на панели Project Edit Compositions. Для этого в папке Edit Comps выбираем папку Images. Просто дважды кликните по первой папке и затем перетащите нужное фото на панель «Таймлайн». Убедитесь, что изображение перекрывает все окно композиции. Я перехожу к фото 2, 3, 4 и последнее, пятое фото. Теперь, если вы вернетесь сюда, композиция редактирования. Картинки установлены. Следующий шаг – редактирование текста. Выберите папку «Текст», дважды кликните по соответствующей папке. Не удаляйте существующий текст, а просто дважды кликните по окошку и напечатайте свой. Так можно изменить межстрочный интервал. И сейчас вы возвращаетесь. Edit Timeline и убедитесь, что текст занимает правильное местоположение и вы должны отредактировать все тексты и в случае текста 6 это место для вашего логотипа. Итак, после того как вы отредактировали фото и все тексты, переходим к редактированию Timeline. Кликаем редактирование Timeline Edit Timeline. Редактирование таймлайн происходит в этой композиции. Вы можете уменьшить или увеличить длительность частей. Просто потяните за край сцены и сдвиньте остальные, выделив их и потащив вправо. Итак, с любой стороны Вы также можете подогнать сцены под музыку, разместив ее на отдельную дорожку. Сворачиваем Edit Timeline. И, конечно, открываем Ctrl-Panel. Мы можем изменить цвет. У нас есть три чернильные капли трех разных цветов. Я могу изменить первый на голубой цвет. Этот на оранжево-коричневый. И этот, к примеру, на красный. Это несложно. Цветомовая гамма на ваш выбор. Что касается текста, то он может быть в четырех разных цветах. Вы меняете не просто текст, а делаете его градиентным. от розового коричневому голубому и желтому в конце следующая вещь fly color сейчас он оранжевый можно сделать голубым изменяем вы видите голубое свечение сверху далее есть три цветовые схемы Вы можете сделать более оранжевую, следующая базируется на зеленом и следующая базируется на голубом. И последнее, можете менять интенсивность текстуры. Некоторым нравится более гладкая текстура, на ваше усмотрение. И, наконец, «Final renders». Выбираете или 4К, или Full HD, только двойной клик. Открывается композиция, и вы готовы к рендерингу. И напоследок, если вы желаете изменить предметы на столе, Если вы откроете Others папку, первая папка Desk Elements, открываем, и вы можете изменить любой элемент или его местоположение. Вот и все. Наслаждайтесь вашим видео. И если есть вопросы, пишите комментарии, рада буду ответить. Благодарю за просмотр. Это был канал Тех Минимум. Подписывайтесь, чтобы не пропустить полезные видео. Ссылка на этот проект в After Effects вы найдете в описании. Удачи вам!